Салют Белосини, вы на Динамо ТВ, и сегодня у нас новый выпуск рубрики на коротке с человеком, который витебски отыграл свой трехсотый матч высшей лиги. Сергей Матвечек. Всем здравствуйте. Сергей, когда я тебя после Витебска впервые обозначил твой знаковый рубеж, первый вопрос, который ты у меня спросил, а что так мало? Ну, я, честно, думал, что 300 уже было, но я, видишь, наверное, попутал, что высшая лига и просто образные игры. Поэтому, наверное, высшая лига, ну, хотелось бы, наверное, больше чуть-чуть. То есть, все-таки, если отвечать на вопрос, много это или мало, ты все-таки скажешь, что, что, наверное, маловато, да? Ну, наверное, да. Так уж вышло то, что из этих 300 матчей только, пожалуй, 10% приходится на этап в Минском Динамо. Поэтому вопросов у меня будет не так много, как хотелось бы. Но, тем не менее, я думаю, то, что интервью получится продолжительным, потому что Сергей – это тот человек, с которым хочется разговаривать, его интересно слушать, с ним интересно спорить. И я думаю, то, что вы в этом сегодня сами прекрасно убедитесь. Готов? Конечно. Тогда погнали! Расскажи про свое футбольное детство. Итак, лихие 90-е, славный город Жлобин, как это было? Да я вообще как-то не, не, не планировал, наверное, футбол сразу заниматься, Чуть на карате ходил. Ну и вот тут футбол пошел, наверное, как с уроком физкультуры. Это началось, и просто там и получилось, что мини-футбольный тренер, он учитель физкультуры был. Ну и вот это оно как-то завязало, завязалось, и потом я уже там. Кинул карате и перешел уже на футбол там, в дюшку Жлобинскую. Не дал уровнем мне хотел стать детстве? <laughs> нет, да еще. У меня даже родители наверное, еще не работали на БМЗ. Ну, такой, да нет, я... ну как я был всегда такой активный сам по себе. В принципе, мне без разницы был, какой вид спорта. Я занимался всем, наверное. Чем только можно было жлобинее заниматься, я пробовал <с заниматься. Это типичная история да, для молодого человека. Поэтому, в принципе, я сам по себе такой активный был. Поэтому, просто перешло время и пришло к футболу. И поэтому так. Можно ли сказать о том, что в не существуют какие-то футбольные традиции? Да нет, их вообще никаких, наверное, нет. Обидно, но их, наверное, нет. Там, я не знаю, я, конечно, давно уже редко заезжаю в Злобин в связи с занятостью. Но хотелось бы, наверное, больше, потому что всплывают это просто, ну, футболисты всплывают так. Ну. Ну, вот, как минимум, два с поломинска в Минском Динамо. Но это Сергей это, Матвеевич, конечно, Рома Давыскиба. Я вот шутил после Жодина говорю, что единственный, наверное, в истории жлобинский фланг был. Но потом вспомнил, что я с Кузьминком играл. Он правым центральным, я правым точнее. Тоже, в принципе, он играл в Динамо-Минск. Поэтому... Игорь, он тоже со Жлобина. Да. За Жлобинский футбол. Поэтому вот в Динамо-Минск поиграли все три жлобинских футболиста. В целом, какое вот было футбольное детство в вашем городе? Ну, Город не очень большой, но не, не большой, но было. Вот, мне еще, наверное, повезло, что. Получается, мини-футбольная команда была, и вторая лига команды была более-менее профессиональная. Там какие-то у них тренировки, сборы были, там этот коммунальник и тренера были, получается, еще сто, но они, наверное, до сих пор и работают по бассейну. То есть мне еще повезло, что хоть какой-то был футбол. То есть организовали мини-футбольную команду, потом вот этот коммунальный, прокачой была команда. И я как-то еще попал, наверное, время, когда хоть, он хоть какой-то был футбол. Потому мини-футбольная была довольно-таки... Хорошая команда считалась -то, тогда, я вот ней тоже участвовал, даже еще в футбол поиграл, По только в первой лидии, наверное если честно, я так уже и не вспомню. То есть а сейчас, наверное, так вообще пропасть. Вроде хотели что-то создавать, но так оно и не, и не вышло. ну вот если Рома Роман скиб он сразу попал в Минская Динамо, то себя забрали в Гомель. В каком возрасте? Ну, меня, получается, в Гомеле вот спартакиада школ. Вот я играл, грубо говоря, за школу, мы выиграли в город, там, ты едешь потом в область, вот, и… И просто играл за школу, и меня тренер пригласил за лицензию играть. То есть даже не в, в, я не попал, я же не воспитан, не гомельский. Да, да, да, да, То есть я именно что попал на лицензирование. Я просто ездил на игры. Я приезжал вот за день до игры. Спал в школе, там вторая школа, типа, как ну, она не спортивная, но есть спортивный класс. То есть какой-то спальный класс на был оборудование? Нет, для? просто. Просто на партах, пар. что ли, спал ну, Да, и на матах спал. Просто приезжал, да там, выделяли питание, ты поспал на матах. Это там. жесть какая-то. Я был, ну, не один, там, был, получается, с Рогачева концевой. У вас Динамо тоже был, ну, наверное, не играл, мне кажется, в главной команде, в дубле только. Там, с Речицей Ванька Маевский. Он даже не подошел в лицензию, он вот со мной. И вот все вот эти ребята ну, вот прошли через за лицензию, там, условия. Да, и обычно. Потом и не же футболисты. Три часа на дизеле туда, три часа дизель обратно. А если там чуть больше давали на питание, то мог себе позволить пласткарт. Вот, это тоже по Не из-за удобства, то, что просто едешь на три часа дизель, а час десять. Сейчас за три часа можно из с Гомелю в Минск доехать на 58. Уже каждый раз, каждый год, все быстрее. Слушай, ну это, конечно, крутая история. Ну, видите, так. Очень необычно. Вот один мальчик, который был в перспективе, меня в Жлобине, он не выдержал то, что надо ездить, а потом в Дубль попасть, он остался в Жлобине. А я выдержал, попал в Дубль, меня взяли, и я как бы жил на базе, да. Все, ну, все время так в Но у тебя, я думаю, что наверняка тоже были такие моменты, когда в очередной раз после матча ты едешь из Гомеля в Жлобин, три часа в Дизеле, и ты думаешь... Да на хрена мне нет, все честно, надо? Я хотел. Ну, я – нет. У тебя вот прям вот ты шел к своей меня, цели, она меня, у тебя была. У, меня, у нас был хороший коллектив с лицензированием, в принципе. Тренер мне очень помогал, да, Игорь Давыдович Белкин. То есть это вот, если вот тут, вот, вот, грубо говоря, меня, и, хотя он меня взял, мы играли против его, получается, он судил, э, ну, вот эти Спартакиаду. Я там очень, ну, как мы, в маленьких городах не особо культурные молодые люди, очень много ему плохого наговорил. И он потом вышел как-то, и вот меня взял, я был в шоке, думаю, да, а что-то чуть... говорил. Да, плохое, знаете, знаете, ты... эмоциональность по себе. И, да, есть и такое. там что-то свистки, а проигрывать не хотелось никогда, поэтому много так, я был в шоке, что человек, может, меня после таких слов там, ну, не там, не там, вал, не унижал, но это, и он меня позвал, и вот я, в принципе, тогда, с первого, так вообще, я не, не профессионально занимался футболом, и так шух, и сразу там лицензия, потом юниорскую сборную, там, и все, и пошло, пошло, пошло. Но твоя настырность и целеустремленность, получается, она тебя вот и привела ну, к тому, что ты сейчас я, в жизни наверное. имеешь. Если быть объективным, то за счет характера, наверное, только и получилось то, что я там доиграл до этих лет. Надеюсь, что еще поиграю. Если еще лимит на ветеранов не ведут, хорошая идея. да. было, чего? Два года назад какие? Для футбола вот это ведут запатентуешь идею. Дайте мне, пожалуйста, еще пару лет. Ну и поэтому я же говорю, что я характер ну характер в основном, ну наверное здоровье, еще чего что получилось, что я терпел и просто работал. Терпел, работал. У меня нет там одаренности как там. Виталий Калисакович, объектив, ну, там много еще других, конечно. Да, то есть есть случаи, когда кто-то берет ну, талантом, а кто-то берет нашем, именно да, упорным. на нашем трубом. уровне. Ну, наверное, поэтому я и не уехал, может быть никуда и не было принципиальной возможности, ну, может какие-то минимальные, но, скорее всего, только за счет этого, что в нашем чемпионате, наверное, это еще прокатывает. Так, получается то, что провинциальный парень из Жлобина, который спал на матах и на партах в школах, который приезжал только на матчи, очень быстро прошел этап от лицензии до основного состава. Да, как ну, так получилось? Ну, Транзит такой быстрый. Да, на я, Дубле. наверное, в Дубле, наверное год там побыл, два, может быть, какой-то. Я так тоже не вспомню, но как-то у меня сюда так, чук-чук-чук, и все, я, да, я уже сразу под основой. Вот это удивительная у меня история. Поэтому на этом мы всегда и конфликты случались, там, и в Дубле с ребятами гомельскими, что типа... Папинкин сыночек называли, что я так быстро-быстро все это. То есть я был, в принципе. Ну, у меня в принципе нет плохих отношений с одним тренером и не было. То есть я всегда хорошо состоялся. Но зависть, она всегда присутствует. Ну, понятно. просто да, учитывая, что я молодой, я там, вот как сейчас ребята, например, я их учу, добейте, да катитесь, даже в меня ничего страшного. То есть я такого не чурялся. Мне было безразлично, А они стесняются, даже там, в опытного там грызться там ударить я не знаю даже если это не то что специально ну там ну видно но они уступят я не уступал поэтому у меня всегда были конфликты слушай на вопрос который нельзя не задать такому опытному мастеру как ты считаешь почему сейчас в наше время вот эта вот переходная фаза от даже дубля до основного состава может занимать год-два хорошо если ну, а сейчас, видите, сейчас же и молодой в 20, ну, сейчас же и молодой 24 года еще еще молодой а да, у нас, сожалению. моя молодежка даже, ну, все, мы все играли в 20 лет уже в составе, 19-18, без лимитов причем. В чем проблема, на твой взгляд? Ну, я не знаю, наверное, характер. Ну, это, наверное, и родители должны. Ну, сейчас родители лезут в себя, он иногда приезжает, он 100 родителей смотрит за ребенком, там, 15-летним, как он тренируется. А я в 16 ездил один в «Дизеле», в «Гомель», и бывало, там, бывает, там купишь сладкого, не поешь, там, семечки ешь, поесть семечки, то есть, ну, это закаляло характер, в любом случае, ты сам понимал, что, ну, тебе надо. А сейчас, чем, 15 лет, мама на Q7 приехала, привезла, у тебя все классно, ты сел в машину, потом мама, ну, ты вот там хорошо сыграл, тут у тебя ранка меня малой, он в садике, воспитателя больше пугаются, что он приходит побит, А я нормально к этому отношусь. То есть, ну там, ну, что ты сделаешь, если он бегает? Ты же не будешь ему ходить, там, подтирать все время. Ну, то есть так и должно быть, я, как это было. Ну, я думаю, что. В, твоем в детстве, мне так проще. Меня в семье так проще. Я не могу говорить, что это правильно, это моя семья. Но я вот вижу, что проблема в этом: что сейчас много-много всех жалеют друг друга там что-то. Родители лезут, тренера более может надо тоже жестче. Ну и работа здесь наверное. Ну психологически может быть, если у них самих не получается. Ну они должны быть наглее в любом случае. Почему все говорят в Европе, что там-то? Потому что там наглее. А там за тобой очередь стоит. Угу. И ты не будешь такой, у тебя другой будет. А у нас мало что их мало, поэтому они еще и стесняются. Они все стесняются, вот любой. И, было и в из и здесь. Кто чуть наглее? Везде, да. Виталий Лисакович. Он просто борзый наглый человек сколько раз я с ним ругался, вы спросите, это каждый день. На все шехтеории. Каждый день мы с ним Не видели его, наверное. Но даже. именно, конкретно тренировки. То есть он нормальный. Мы никакие, я мы ему час писал в Instagram, поздравляю. То есть все отлично. Но он просто борз. И это, и это, это раздражает. его... Да. Это, это его... его и но это так раздражает меня, например. Ну, вот я думаю, не только тебя, много это кого -то. Но да. он за счет этого вы. За счет характера. Характер. 100%. Не, ему было без разницы, кто ему говорит. Да, и что? Поэтому я думаю, что проблема, ну, ну, минимальная, это не глобальная проблема. Ну, вот. будут злее, будет лучше. Ну, у нас примеров много. Ты в тему очень хорошо сказал про Лисаковича, и теперь вот вопрос к тебе. Как закалялся характер Сергея Матвейчика, когда вокруг тебя такие крутые мастера, как Стрипекис, Василюк, Надеевский и так далее? У вас было много классных ребят в Гомеле, опытных... Да как вот, тебя воспитывали, дедовщина, да. это было 100%, расскажи. Ну, конечно, я получал я за все. Я, я, я Любое, что виноват, мы пропустили за Биллинтеруф, я, ну, я виноват был, всегда, то там игру, когда Юрьевич не выпустил, поменял на 43 й помню, минута 20 я а я крайним хавом, по-моему, играл, выходил еще, я не защитник. Второй матч Да. Я должен был, я не замкнул что-то, и, и должен был, там обрезали, я виноват остался. То есть они кричали мне, это, это, это на каждой тренировке, там междунечаянно проверишь, я помню, подкатились под меня шесть человек сразу, взрослых, они это не прощали. И, ну это было нормально, но я как бы, скажем так, относился к этому правильно, ну я вот, считаю, что я относился правильно. Я молчал, не отвечал, но, скажем так, терпел, но вел все равно так себя, как, как я считал нужным, я не прогибался под ним. Но они мне очень много. Чему и советами помогали, и всем. Когда надо. Ну, когда надо, и воспитывали. Ну и у нас было ж, тогда. То сейчас 7 администраторов, там, да там все сам, все делаешь, выходишь там и. Стираешь такая, за собой, моешь, гладишь, да, все. Это все это было, поэтому, наверное, сейчас. Такая, но опять же, вот это мне характер помог, наверное. Ну, я всегда со старшими общался. Mm -hmm. Я никогда не был с младшим ровесниками. То есть я вот с лицензией сразу в дубль. А в дубле я уже общался сразу с шестым годом. Уже сразу. Я то есть своих ровесников проскочил. Попал в основу, я, в принципе, сразу уже и в картишке играл с взрослыми ребятами, и все сразу, и опять сразу со взрослыми. То есть, если даже вспомнить, там, кто старше меня был, там пятый год, там, вот, кто, ребята. То есть, а я уже общался с россо там Как-то вот Саня Шагойка тогда, поскольку ему тоже под лет 30, наверное, было. Даже чуть млад, 28. Вот я с ними уже больше к ним ходил. Ну так. Убрал вот. понемногу, понемногу, а ну, старик поставлю. Это вообще было. Ну, слава Богу, что я не взял и хорошее, и плохое. Ну, потому что можно взять разное. Ну, дай бог. Меня пронесло, что я взял только хорошее. Ну, они не скажут, что они плохие, просто есть же у каждого свои вопросы. Поэтому. Кто был самый жесткий дед в Гомеле? Дед, наверное, Валера Стыпекис. Он бубнял все время на меня такой. Ну, именно буб... все время доволен. Он массаж мне не давал сделать ничего. Если увидел, чтоб я лежал на фашистке. Ну, куфе, у это... молодых массаж это вообще что-то в ну, то время там ну, было. Вот я один раз нечаянно лег и поплатился. Он так Ой, вот, ну, я даже, пусть не обижается, но было жестко. Он мне там с ногой скинул с этого стола. Я просто убежал оттуда. Этого... Вот так вот. Ну, поэтому. Ну, он все время вот так бубнил. На меня так сильно. Сейчас такое представить невозможно. Конечно, это, что сейчас суд подадут. Но характер, характер подадут. это закалят 100%. Нам, мы, и мы, надо стараться, чтобы они. Мы же тоже помогли. Это мне помогали, но я должен помочь им. Это не говорю, что это они выплывают. Как я сегодня шутил, Зяба. Зяба, не учись хорошо подавать, то я еще поиграть хочу, чтобы он на мой Такого нет. Кирилл Забелин, игрок нашего дубля, кто не знает, да? Да, поэтому надо помогать. Твой дебют. Наверное, хуже не придумаешь. Это да. Конец сезона, домашний матч. В Гомеле тогда людей ходило очень много. шестой год. Да. Встреча против МТЗ Репо. Ты выходишь на 65-й минуте. Молодой игрок, 18-летие, по-моему, тогда было. Вроде бы все хорошо, за исключением одного маленького нюанса. Команда горит 1-5. Ты выходишь, вы пропускаете еще три мяча: Изобили один. Изобили один. Как это? Это, по-моему, катастрофа для молодого. Почти закончил, наверное, тогда карьеру в Гомеле. То есть обычно же как там, получается, все руководство сменилось, ну, менялась власть, получается, немножко тренера, и все, и вот я думал, что, ну, придет сейчас новое и всех подвинут, ну, мне как-то еще подвинут. но это ужасно было, но самое смешное было, что наблюдал, в тот момент, когда я потом начал вспоминать, Да еще было смешно даже? Э, по главному экрану транслировали игру, э, Батэ Шахтер. В смысле, ушла игра и да, еще показывали? Да, Шахтер, когда да, в снегу ладно. играли. Да. Золотой год, да. <с���> Наши <су> болельщики тоже помнят. Да, Да. и получается. Они нам забивают, они становятся им тезарипок попадают в медали. Да, да, да. Получается, на первый раз. И Славка Глеб 40 Как ссор разговаривал матами одними со Славкой Глеб, потому что забивает Батте, они выигрывают. Да, да, да. Шахтер проигрывает, и все, они. И тогда вот это вот прям в онлайн, пока получалось, что они видели, как выиграла э, шахта. И это все вот параллельно с и игрой. Прям а... как они ругались прям в игре. Ой, Славка, тогда вообще, я тогда вот узнал, что такое. Я как бы футбол не увлекался, фамилии, да, вот тогда вот глеб, это столько ссору так разваривал хорошо. Получше, чем жампо. Да, не, вообще отлично. Скоро. И вот тогда это было вот такое после, ну, 8-2, это понятно. Ну, я и молодой, в принципе. Понятно, почему они летели так. Да, ну то есть такое было, но ну, то, что они делали все хорошо, а и там такой разворот событий, и все это видят, это интересно. Слушай, ну когда молодой игрок выходит при счете 1-5 не свою пользу, ему страшно или он думает, а, уже, а терять нечего, хуже да уже не нет, будет? нет, это же было понятно, что мне хуже, нет, я мне надо было, грубо говоря, я понимал, что мне надо в вот год попасть, ну я должен фамилия там прочитать, что я сыграл в высшей легии, то есть, что я уже вышел, я уже попал сюда. мне оставалось только мое дело, ну, как закрепить. Глотуль... Мне уже была как камера, я понимал, там все разговоры были, и тем более общались, понимали, что там половина уйдет, туда придет, неизвестно, кто тренировать будет. И мое дело было, главное, чтобы выйти и попасть, что я, матвейчик, я вышел на поле, и там будет старый тренер, новый тренер, он знает, будет, что я там участвовал, по крайней мере, был такой. Но ты вышел, команда глотнула еще трешку, как после этого молодому футболисту не сломаться? было да, честно, я нормально это вообще, да. потому что там, я все понимал, что это там было уже, как правильно, как объясняли старики, что взрослые ребята, что ну, это, было так, дело времени образно, там, или тренера они не влюбили, я не знаю, что там происходит, ну, я вообще-то нормально отреагировал. Мое дело было, я говорю, я, я ждал, чтобы не сменилось все, чтобы не закрылось, чтобы остаться на, ну, вот, в клубе, и чтобы мне доверяли дальше. То я как бы спокойно. Довольно спокойно, да. не близко к сердцу воспринимал. Нет, я говорю, мне главное было, чтобы дальше все развивать. Но следующий матч, ты про него уже сказал, был не скоро, только в сентябре следующего года против Минска. И тогда тебя тоже проучили. 43-я минута. <св> ну да. Но это воспитательные меры такие. Я, ну, я сразу, вот это было мне расстройство. Потому что я так думаю, блин, опять вышло, и, и опять не то. Ну, хоть выиграли. Но я так, я так понимаю, что это да. Потому что я там именно 43-й поменять, я думаю, что это так у Анатолия Ивановича. Свои методы, может быть, я не вспомню, конечно, как я играл плохо или хорошо, но 43, я думаю, две минутки можно было дождать. Но, да? вот именно но вот вот я думаю, пикант, что это физические моменты, наверное, это его, потому что он и ко мне тоже, как много со мной мне подсказывал, и я думаю, что это такие воспитательные какие-то, чтобы там сразу не, не взлетать. Ну, надо объективно быть, там 2007 год там состав был, там 18, хорошо, что я вообще ездил с ними рядом набирался опыта, да, поэтому во-первых медали эти серебряные, во-вторых там, там кого не назови, 300 моих игр это ничто, в по с, кто там играл, то есть там люди поиграли на таком уровне все, все, ну, все именитые для белорусского футбола. Mm. Так сложилось, что получается вот, и задачи поставили, ну какой я там, кто я там должен играть, молодой, какая молодая, да лампочки кто, я? поэтому слава богу, что я с ним вообще тренировался. мне это тоже. Mm. Может, лучше с ними было тренироваться, чем играть дубли. В 2013 году ты переходишь из Гомеля в Солигорский шахтер. И добавим немного остроты. Как говорится, интернет помнит все. И, готовясь к интервью, я нашел очень интересную вещь, за которую хочется спросить. А Динамо? Да. В апреле 2013 -го года была история с журналистами. И тебе пришлось немножко оправдываться. Но ты сказал очень интересную вещь. То, что мне не нравится минская Динамо. Почему? Что? Откуда? Ну, то, что мы боролись с вами, наверное, за третье места вот эти в Гомеле последние годы, и все развязки заключались в этом. И все матчи были интересны. То есть, вот каждый матч в Гомеле мы становимся третьими. Да, как мы вспоминали, делать. Афонька не забивает пенальти, полная трибуна фанатов. Это раньше как ходили. Я говорю, это казалось вообще какой-то космос. Я тогда со сборной приехал, наверное, на замене сидел, не играл, по-моему, ту игру. Я вышел в конце, наверное, может. И это фана Фаеров поубегали, когда гол забивают. Ах, я не помню, кто Файеров забил. Файеров было много. А кто-то забил с такой шикарный гол нам. Быча. Быча, Быча, Быча, Быча, да. Да. Да. Потом Коля Кашевский в варежках играл, там рука сломана, он не в перчатке не влазил, варежку вареку надел. Да ладно. Да, там фотка дойдет, просто в варежках играл. <laughs> Тоже забил там. И вот, то есть такие развязки было интересно. На, на, на динамо Юни когда шикарный там фан-секторы эти, в Гомеле много ездил, в Динамо, это на, на Юни там шикарный стадион, помню. Мы, я Динамо в Гомеле это был любимый выезд. Я думаю, Монтаруб забил, оказывается, ведь мы соль Фигерера. Фигерера, да. Вот, он забил, эту тут фаны на сетку запрыгнули там, и мы не стали третьими. И вот такое, наверное, это то, что я как молодой, для меня это эмоционально было, потому что, ну, интересные все матчи были. То есть, и такое для меня это было, вот мы с вами боролись, и вот так, наверное, на этом. Да, Потому что я, например, вообще не помню, как я против шахтера играл, только вот помню последний год, Я говорил про это. Что вот я и помню, играл против, да, вот эту игру с МТЗРИПО. А вот после, как переходя в Шахтер, я только одну игру помню. Мы играли с ними на кубок, наверное. И вот там я удаление, ну, с подминником получается. Рашка или Коломыца Юру удалили. Я заработал. И мы тогда там еще сыграли или выиграли, уже не помню. Но то есть, такие воспоминания именно только про Динамо. Ну и Динамо, я не знаю, еще, я еще за лицензию играл. Хрустальный мяч против Динамо. Это уже мы тогда рубились с Гомелем. Что, помню, Хрусталку здесь играли на Динамо на старом. Да, раньше противостояние Гомеля и Динамо на юношеском уровне это было очень серьезная вещь. И, то есть мы Школа, вот, Да, это ну, да, пышники тремовали, по-моему, Мы тут, тут, тут играли на Динамо. Первый тайм выигрывали, потом там. Но потом не дотерпели. Потом да. Mm. Ну теперь понятно, прояснили. Спасибо, Сергей. Okay. Шахтер, Салигорский шахтер, ты основную часть своей карьеры провел именно там, больше 250 игр. Естественно, для Салигорского ты стал легендой. Ну, mm. там много нас таких, ты много поиграл в Сальгорск. Да, Я но люблю. тебя любили болельщики, тебя любили в городе. вот. И главный вопрос, насколько было обидно? после завершения чемпионата в прошлом сезоне, когда свисток финальный после матча с Батетов узнал, что Шахтеров стал чемпионом, и то, что ты столько лет провел в Солигорске, но чемпионом не стал, и вот так оно все сложилось. Насколько да, было обидно? Нет, нет, вообще никакой Молодцы. Ну, вообще ни, ну, ни капли даже. Ну, мне неприятна моя ситуация, как я ушел оттуда. А то, что стали чемпионами, ну, это же не во мне дело. Ну, я же, Нет, Милаш, понятно что дело не да, в тебе. Да, нет, просто... то, что я, нет, я, я был больше рад, что мы хорошо сезон закончили, по крайней мере. Так как он складывался ужасно, и мы хорошо… Это точно, да. Концовку немножко не хватило, может быть, запрыгнуть, в, конечно, вообще было в четвертое, трое, третье место. Это был вообще космос. Я больше был, вот, отталкивался то, что… Мне было более приятно, чтобы я… Я, во-первых, вернулся в состав, я не играл пакту, Мы начали выигрывать, мне больше это было приятно. Ну, вот так… Так, скажу чуть-чуть, у меня даже медалька есть вот. Заслужил. Кто, если не ты? Ну, конце так мне и сказали, поэтому пусть да. просто будет она. Я надеюсь, что она у меня будет настоящая еще теперь, когда я сыграю все, все. Справедливо, справедливо. Но вот она, вот мне больше вот это приятнее стало. А так, так сложились ситуации, и поэтому как-то надо... Ну, жизнь футбольная, она такая, да? Да. Поэтому, нет. Я говорю, что тоже. я был больше вот рад тут, так сложилась ситуация, что я начал играть, выигрывать. и. Это мне было более приятно. Первый матч после возвращения, э, вернее первый матч после ухода из Шахтера в Динамо в Солигорске. Насколько было непривычно заходить в раздевалку, но поворачивать не направо, а налево. Ну много у меня. Здесь заходил, Многие и тебя самого не, не несли в правую ну, сторону. Кое-да да я сам, конечно, но я сам интереснее. Я... На всякий случай себе это прорабатывал, чтобы Серьёзно? не простить. <связь> да, ну мало. <связь> это, <связь> это же такой, ты это, на память образно, да. Я лет, сам себе да, заходил да, подумал. Есть, ну, такой, конечно, эмоции. Даже в город. Я въехал, у меня все эмоции. космос. И, во-первых, я еще играл нападающим. Я, это ты, вот вообще к назад. Ты признаешься, если я нападающим забить. То есть защитником понятия и так, и у меня там пять годов. Я сработало, ведь самое главное. Ну, Забили, да, победили, видите, вы, это, понимаете. Так, и тут вы я, тут я и запом... Шахте мог лишить чемпионства, усложнил задачу. Усложнил, а потом в последнем конечно. матче помогают. Да, да, вот Такое, так вот перепятились. Да, и поэтому, наверное, так и было. Может, да и не надо было, наверное, уже. Как кто мне как-то советовал один футболист, что долго сидеть тоже плохо. Наверное, может быть, надо было уже как-то и раньше бегать. Очень тепло у тебя присули трибуны. Ну, я... Несмотря на поражение, в Солигорске публика очень своеобразная. Пусть не обижаются на меня болячки в но правда. Чуть что не так, хотя и у нас то же самое. Если что не так, сразу критика жесткая, поливает там, в полной давай, программе. Там если 15 минута 0-0, ты не спешишь в атаку, да. уже сразу, ну а что вы играете? Но тут борьба за чемпионство, команда проигрывает, но Матвейчика встречает просто овациями. Да я же свой парень был, Че, я жил, я же один, там, если не брать легионеров, из белорусов, один я, наверное, жил только в Солигорске. Все остальные, Минск, еще кто-то ездил, а я так. Поэтому я всегда, город маленький, общий. Очень, Он да. Кажется, что он там 100 тысяч, да, там. но он вот плотный. То есть ты сходил в корону, все, полгорода уже знаешь, что ты в короне был. Поэтому там я, в принципе, знаю то, что с тобой. Да, свой... А с продукта быть аккуратным ну, в этот момент. да. Ну, да. Ну, да. Но, опять я свой, мне все можно было. Все все знали и так. В Минске на сегодняшний день ты провел 16 матчей. Понятно что еще все впереди. Мы очень надеемся, самое лучшее впереди. Но какие-то промежуточные итоги, про них у тебя можно спросить. Вот доволен ли ты тем, как сейчас складывается у тебя карьера в Минском Динамо? Начало было, да, начало было. Ну, начало, я говорю, что ужасным, в принципе. Если бы мы вот этих пару вышли. Игр, в начале вот пару игр, которые мы там немножко, наверное, неправильно делали, сами футболисты, имею в виду. То есть если бы мы бы были как в конце сезона цельным, вот это все выполняли, я думаю, что было бы, мы бы заскочили в эту и тройку, и было бы гораздо все проще, и было бы более позитивное мнение. Так, пока пока никак, наверное, именно про футбольную составляющую. Пока, ну что я могу сказать, ну выиграл 5 игр, ну, ну и что. Ну пока играю в составе, хорошо, выигрываю там определенную конкуренцию, это хорошо, но пока ничего нет в две игры. Пока ну завтра, да, опять она же, только опять же, да, и потом что-то не опять буду сидеть на замене, опять, но не то, поэтому надо выигрывать, можно сидеть на замене, но пусть команда выиграет, тогда можно сказать, да, ну, там, ты опытом помогаешь, я не знаю, знаю, разговорами, тренировочным процессом, создаешь конкуренцию кому-то, тогда можно, а сейчас пока, что тот сезон, хоть, ну, вроде, да, доказал, там, начал играть, но опять же, наверное, нет хорошей жизни, и, там, не в своей позиции, тоже верно, надо... Пока скомканное впечатление именно в футбольном состоянии. Если брать глобально что ну это топ. Конечно, мне приятно, что я играю в таком клубе, городе, после моих образно маленьких городов, учитывая, что Гомель для Минска тоже маленький. И это чувствуется во всем то есть, этап в развитии самого города даже. Поэтому это космос. И я даже тут много, я думал, что почему не ходят люди, не знаю, но узнают. Вот я в Грушевке живу, просто постоянно спрашивают. О, это интересно. Я даже не знал, что настолько там знают, Ну, людей много. Почему вот там? она, Грушевка Но наша. почему Них... на стадион, ну понятно, что всякие ситуации мы не будем. Да, но... не без этого. Хотелось бы, хотелось бы, потому что, ну как бы кто ни говорил, это классный стадион, сколько бы, неважно стоит я не стоит, это не, не в этом же дело заключается. Но стадион-то классно, если придет много людей. Вот на сборную приходила, офигенная атмосфера. Поэтому, я думаю, если бы ходил, вообще был бы супер, потому что такой... А Динамо Юни, как тебе? Это новый? Потому новый что ты говорил то, что старый стадион тебе вообще Да, ну, это было лучшее, Что, ну, вот из выездных, конечно, центральный Гомель – это, говорю, и футбольный стадион тут вопрос, вопросов нет. Согласен, центральный это... Но 100%. это 100%. И юни был, ты приезжал, газон, трибуны, людей, фанаты, ну, космос. Да, даже вот эти, которые были раздевалки эти, ужаснейшие. Да, после. Без этого. Честно, это было без разницы, это классно, был стадион. То есть лучше приехать на такой стадион, переодеться в автобусе, но играть на таком стадионе. Извини, перебью, а сейчас вот когда э, в этом году мы тренировались. Когда ты вот в раздевалке здесь заходил, вы же там же переодевались. Да. Ностальгия была, пробивал. Да, по смотрю, старым я как бы такой, я что там один матч в год, два сыграл, получается. Ну, тем не на. менее. Ну, прикольно, ну, и то я в этом году пришел, они такие ну, Ничего ну, не поменялось, да, все так же. Честно, ну, и стадион лучше бы ты был. Да, сейчас, конечно, космос. Еще вот как на центральном, эту трибуну четвертую вообще был бы. Ну, вот, да, есть у нас. Ну, и синтетики, ну, тут, конечно, видишь. синтетиками. Ну, детей столько занимаются, тут, конечно, тоже нельзя. Конечно, хоть из двух. Вон, мы сегодня вышли натуральный, космос. Ну, тут уже женщины, дети, тут надо тоже подстраиваться. Но, но он все равно классный. Я, они его доделают, повесят эти рекламы, баннеры, табло. Я, бы, я уверен, что там будет космос. Бы, маяковка рядом не стоялось. Открытие уже скоро. Аминска, ты раньше говорил то, что тебе не очень хотелось бы сюда перебираться, потому что суета, пробки, Мне ты тяжело. Это все не любишь. Нет, Привык? Нет. Нет. Серьезно? Я на выходные езжу домой. Постоянно. 100 километров вот час на два, час поеду на один выходной. Ну, мне тяжело. Честно, не могу привыкнуть. Я мне устаю, ездить. Ж семья у тебя здесь, да, Минск, мы с тобой. Вместе ездим. ездить, вы здесь постоянно мы... ездите в гоме. Да. То есть свободное время вы проводите, не где-то здесь, в торговые ну, мы центры, парки. В големе. ну бывает, конечно, не каждый выходной ездим. Но нам тяжело, по крайней мере. Вот мы с супругой общаемся. Полдня убить, чтобы съесть в магазин, и тут и все, и полдня потерял. Я пока к этому не могу. Я по Цельгорске вообще тяжело мне пристроиться к движению. Если я ездил пешком, ходил, То есть полдня Убить в Гомель съездить это норм. Ну а там, во-первых, своя квартира. Ну, это раз. Ты патриот, ну, это круто. Ну, ну, мне тяжеловато. Я, например, я вот еду на Стайке, 40 минут туда, я вообще. Мне... Все говорят, ну что тут ехать? А я вообще, я приезжаю домой, я больше устаю за дорогу, чем за тренировку. Ну, почему-то так. Хотя вроде, ну, не сказать, что тут пробки, там, вау, но все равно тут да, вот перестроение, вот-то так, где тут припарковаться? Во двор приехал, да что-то тыркаешься, там, машину шесть раз поцарапали уже, думаешь, да е-мое, там, Гомель кинул ее, где там, во дворе, Ну, как-то так, мне пока ближе, там, я, ну, вот, сколько мы думали, ну, мы не пришли к мнению, что для детей, да, развитие, ну, конечно, небо, земля, Гомель, ну, Гомель дерев... тоже хороший город. хороший, деревня в развитии. Вот, если брать, я не беру Жлобин даже, просто Гомель, второй город Беларуси с Минском, это вообще. Классический вопрос. Сергей, 300 матчей в высшей лиге, классная дата, знаковая дата в твоей карьере. Какой первый матч у тебя сразу приходит в памяти? всплывает, когда ты думаешь об этом, вот сходу. Да, не знаю, наверное. Ну, 2-8 всегда стоит. Первый матч, ну, да, еще с такие... Но он стоит вот такой-то, если так вспоминать. Ну, меня, наверное, нет. чемпионате таких не вспомню. А вот у финала кубков, наверное, всякие. Больше кубковые такие. Все финалы. Ну, первый матч, это, в принципе, ответ пойдет на этот вопрос. Еще интересный момент. Ты парень агрессивный, на футбольном поле жесткий. Как сам говоришь, ты довольно-таки нервный. Но что самое интересное, у тебя всего... Одна красная карточка в чемпионате. Была еще одна в карьере в Лиге Европы, но именно в чемпионате одна прямая красная и одна двойное предупреждение. Как ну, это прямая красная и вот спортивное поведение даже не, не, даже не даже не за не грубость поведение. на поле. Тоже за, ну это молодой ну, не, не разобрался, наговорил много, не хоресал. Матч, да. Да, Щербаков много наговорил, потом извинился. Там две игры дали, наверное, даже до три. Как это получается то, что вот ты вроде бы такой ну, жесткий, я на поле, но... жесткий, но я не умеешься контролировать. Я никого не бил никогда сзади. Ну, Кроме история. По крайней мере, не старался. Ну, никогда нет у меня такого, что прям переломать. Просто иду жестко в отбор. Но при этом умеешь держать гузде Ну Приходится там, да, если ты получаешь желтую карточку, ну, приходится, конечно же. Ну и, хоть бы там я со судьями, наверное, со всеми ругался, я со всеми очень хорошо общаюсь. Я никогда там. Потом извинюсь 10 раз еще, если там даже где-то лепану. Ну, ну, учитывая, что в любом случае, как я уже поопытнее, и они, наверное, более относятся, ну, понимают, что молодому, можно сказать, что, ну, я, скорее всего, ну, приходится, мне надо же играть. Никто что не будет по-другому. Если будешь получать красный, кому ты нужен будешь. Сергей, и в завершении нашего интервью хотелось бы тебя попросить об одной вещи. Давай с тобой попробуем составить Dream Team тех футболистов, которые тебе больше всего запомнились из Минского «Динамо», против которых ты играл, уступая за «Шахтер» и за «Гомель». 300 матчей в высшей лиге. Давай, наверное, начнем вот по порядку с «Вратаря». Вот самый вратарь, который тебе запомнился, против которого ты играл. Тяжелее всего было играть. Да Гутер хорошо стоял, он везде хорошо стоит, его называть можно любую команду. Играет. Играет. Ну, не стоит, играет, не не Вратарина это хор... это обижается, у него все хорошо получается. Да. Ну, Саня гута окей. Защитники, левый защитник. Монтару. Сразу, отлично. Два центральных. Uh, ну, будет то, что я так хорошо помню, да. Это Политевич и Бангура. Правый защитник. Миритива. Центральный полузащитники. Uh, центральные. Ну, Банангуя мне нравится. Тогда я не вмещу там, хороших много центральных полузащитников. Ну, Драгун я просто не играл, просто Кислого Путила их можно назвать, но я против них, честно, мало. Наверное. Мало, там, да. Они рано там, уехали. они уехали, да ну, там. да. ну, Драгун. А сейчас ты играешь с ними вместе. Стас Драгун и крайние полузащитники. Ну, 4-4-2, мы возьмем схему. И... Так, левый полузащитник, да. Стасеет за Динамо хорошо, но я как-то не Динамо. Но играл за нас, в конце играл. концов. Да. Пусть мы с нами, тоже вместе играли. Угу. Ну, да. Будет, наверное, Анастасевич. Пусть тяжело было. Правый полузащитник. Чухлей. И нападающий. Нападающий. <с Gotcha> Здесь Убидаю этого сразу, здорового, который уехал в АПЛ. Диаманда. Так с ним легко игралось, как? Легко да играла? Вообще здесь. Ну с ним легко, ебал, это дозвать. Да, Просто вот он на памяти у меня постоянно что-то стоит и все. Казалось бы, да? Вот пожалуйста. Еще один. Еще да? один. Подожди, но, но Диаманда, ну хотя ладно, в принципе, ответ пойдет. Ты его запомнил, но против него игралось легко. легко это да. интересно. Еще Пименов, да? У вас Пименов был? Или Сычев, или... Оба были, но, ну, как сказать, Сычев, да, поиграл да. немножко, Пименов. Ну, я все-таки что-то путаю, Пименов, да, играл, если меня еще на «Тракторе» выиграли. Зубович, да. может быть, Веселинович, Дамьянович, сколько... Сорока, Антон, Я Нет, да. сыр хороший был, давай сыр наберем, он в тогда вообще топ. запивал много, да. не, да. нет, он в сборную прижал, сказал очень фигурно. Либо, может быть, вечера. Нет, это Вот так вот, ну, Антон, Сорока, да. Нет, он сыр тогда в то время врел. Националки, когда играли, казалось, вообще не должен ехать, в такой космос, ну что-то травмы, наверное, там Друзья, ну и завершаем наше интервью э, нашим классическим конкурсом. Мы разыгрываем футболку Минского Динамо от Сергея Матвейчика с его автографом. Он подарит ее тому, кто правильно ответит на вопрос, кто из футболистов Динамо, Минского Динамо, против которого он играл в составе Шахтера Гомеля, запомнился ему больше всего по игровым качествам. Ответ пишите в комментариях. И, конечно же, не забудьте ставить колокольчик, жать лайки и рассказывать об этом видео своим друзьям. Для нас это очень важно. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Я раз год закидываю фоточку историю ну короче вот это кстати раньше ты его вел гораздо активнее ну да видите, не хватает суета много движения в Минске я не успеваю мне не хватает свободного времени вот наверное. так бывает ты когда-то рассказывал что баламович вообще не активно социальный да. а ты был просто мы. сейчас наоборот. а сейчас все поменялось Ну видите у него появилось много свободного времени <с после расстажи а у меня наоборот мало поэтому да честно интересные вещи сижу в нем постоянно смотрю вот много штук интересного интересно реально без не очень тяжело все рекламы все что интересно все видео все голы можно смотреть раньше было искать ссылки какие-то все удобно весь инхел пересмотрел все голы все уже все посмотрел поэтому друзья обязательно подписывайтесь на наши социальные сети они все есть здесь под этим видео а я поснул обязательно Словили на слове. Сергей, спасибо, что пришел к нам. Сезон только начинается. Мы желаем удачи. В высшей лиге встретимся. <свен> расскажу еще что-нибудь. <свен> да, рассказать тебе всегда есть что. Я думаю, это видео понравится нашим ребятам только благодаря тебе, твоей открытости. Серега, удачи и пускай на да. все получится.